Всем привет! В сегодняшнем видео будет обзор про ящик для ножей и прочие мелочевки своими руками, то есть как обычно на сайте влодки.768.650.ru в разделе самоделки вы сможете найти его полностью размеры, сделанные в Google Sketchup и также изображение с размерами для тех, у кого не будет программы Google Sketchup. Как я уже сказал, ящик предназначен для ножей проще мелочевки. Прочая мелочевка, это типа положить туда мыло, какую-то губку, не знаю, безмен повесить. Вот. Рулок туалетной бумаги поставить. Ну, в общем, такая мелочевка. <кхе> Собственно, сам ящик и его идея. Родилась эта идея давно, он хотел его сделать давно. Вот только сейчас руки до него дошли то есть ножи крепятся на открываемую дверцу соответственно здесь располагается какой-то какой-то инвентарь то есть спокойно с ножами все спокойно закрывается естественно они болтаться вот так вот не будут когда он будет в вертикальном положении я его подвешу и потом уже наглядно все покажу Ящик состоит, в принципе, из торцевых стенок, задней стенки, дверцы и двух полочек. Вот такой вот магнит, он продается, в принципе, везде, в любом хозмаге и так далее. То есть я его обрезал лишнюю длину и, соответственно, сделал его под размер внутренний. То есть не надо этот момент учитывать тоже. Петли использовал карточного типа с вырезкой. Магнит также откуда-то с шкафа я скрутил с очередного и под него ответную часть и полки соответственно в размер внутренний сделаны две штучки шкаф под ножи шкафчик точнее под ножи полностью собран весь на саморезах на обычных оцинкованных так как это фанера изготовлен он из фанеры из ламинированной из 12 -й. маленькая сноска из обрезков я его сделал, которые оставались. И вот по поводу заглушек на винты я уже как ранее говорил, то есть есть которые вставляются в мебельные винты, а есть которые клеятся. То есть так как тут не мебельный винт, а обычный цинковый саморез, я вот нашел такие заглушки и соответственно понаклеил. Это крепление полок, это крепление торцевых к основной мере. два уха я также распилил обычный уголок пополам и соответственно прикрутил уши сейчас его прикручу на стену и покажу как это все будет выглядеть поехали, так, шкафчик готов закреплен на стене и примерно я повесил на него ножи ну, и сложил внутрь некоторую мелочи Внутренний размер этого шкафа, шкафчика 330 на 280, соответственно высота, ширина, я его делал по своим размерам, которые мне нужны были, вы можете опять же изменить, сделать как вам, нужнее, удобнее, либо это будет шире, выше, либо это будет меньше, луже, в общем, смотрите сами. Шкафчик выполнен полностью из 12 фанеры, ламинированный, торцы все обработаны углы я тут сделал под 45 градусов соединение торцевых между собой петли использовал карточного типа, но я уже об этом говорил в общем, кому будет полезным скачивайте, смотрите, делайте по этим размерам, либо по своим Всем пока.